Здравствуйте, друзья! После вчерашнего обращения к Папе Римскому, командир Азова подполковник Прокопенко обратился к мировым лидерам с просьбой организовать гуманитарный коридор для вывода пленных, гражданских и тел убитых из азов Стали. Довольно странное обращение, потому что командиру положено обращаться к своему непосредственному начальству, но, видимо, никаких шансов на то, что это начальство его услышит, он не питает, поэтому взывает ко всем подряд. Еще более странным выглядит упоминание о мирном населении, которое сейчас начинает тщательно разгонять, показывать видео с этим мирным населением, которое сидит на Зовстале. При том, что до 18 апреля в течение месяца с лишним никто об этом не заявлял и их просто не замечали. Ну и само нахождение их там вызывает большое сомнение, потому что ни один человек в здравом уме добровольно на Азов Сталь не пойдет, разве что их туда загнали в качестве заложников. Ну и что самое главное, вчера с 6 утра на протяжении 7 часов действовал гуманитарный коридор, по которому можно было вывести и вынести в кого угодно. Если вы не хотели сдаваться, вы могли совершенно спокойно выпустить гражданских, но вы этого не сделали. Поэтому, если они там есть, это заложники, и если их там нет, это просто последняя попытка предотвратить штурм Азовстали, который, по заявлению Басурина, уже начался. Но при этом надо понимать, что штурм Азовстали – это не лобовая атака в лоб пехотных подразделений, а заход разведчиков на территорию Азовстали – подтверждение того, что данный участок свободен от противника и его занятия. Итак, постепенно этот Азовсталь будет очищаться, никто лишних потерь здесь нести не будет. Подтверждаются фото и видеоматериалами и взятие нашими войсками Попасной, центра Попасной, по крайней мере. Есть фото городской администрации, городского нотариата, есть фотографии изнутри зданий, даже флага местной администрации. Ну а Гауляйтар Краматорская, когда подтверждал, что бои идут в 45 километрах от города, сообщил о том, что ВСУ сражаются как львы в лесах Амазонки. Не знаю, накурился он или просто плохо учился в школе, но, вот, видимо, такие кадры у киевского режима. Маємо еще как говорят здесь. Ну а нацисты пишут на выстрелах РПГ Смерть православным, фотографируются с нацистскими флагами. А киевский режим при этом готовит документы к полному запрету действия Православной Церкви Московского Патриархата. Из этой же серии уничтожения памятника Котовскому в Одессе. Почему этот вояк не на фронте умалчивается? Ну, вот борьба с памятниками – это для них тоже подходящее занятие. С этой фотографией отлично коррелирует фото, присланное из Канады. Надпись «Где вы были последние 20 лет, когда Штаты сбросили 337 тысяч бомб на Йемен, Сирию, Ирак, Пакистан, Афганистан?» Риторический вопрос. The New York Times сообщает о том, что украинцы ударили по деревне Гусаровки в Харьковской области кассетными боеприпасами. Ну, правда, потихоньку просачивается и на запад, хотя там это капля в море. А The Washington Post пишет, что через Мексику в ША прорываются не только латиноамериканские мигранты, но и украинские. Но Именно что прорываются. Соединенные Штаты, сообщавшие о том, что они примут 100 тысяч беженцев с Украины, приняли сейчас официально вроде бы около 12 человек. Может быть и больше, но даже если сотни, речь не о сотнях тысяч. Ну а ми -6 вчера ночью передала в офис Зеленского очередные документы со своими выводами о том, что... Наступление на Донбассе русские начнут после Пасхи. То же, что происходит сейчас, это не наступление. Подобной точки зрения придерживается «Нью-Йорк Таймс», которая пишет, что хотя Киев и заявил вчера о начале нового наступления России, эксперты пока так не считают. Это должен согласиться с этими экспертами, потому что все сообщения вооруженных сил России сводятся к усилению ракетно-бомбовых ударов по всей линии фронта. Туда были действительно переброшены все подкрепления, которые Киев мог направить. Там даже встречаются и сбиваются самолеты противника. Но о наступлении говорить не приходится. Скорее речь идет о том, что наносятся мощнейшие удары по всей линии соприкосновения в тех местах, где сопротивление ослабевает как это произошло к востоку от Угледара, продвигаются вперед. Ну, точно так же, как взяли Кременную, бои за Попасные тяжелые. Во всех остальных направлениях никаких наступлений масштабных не предпринимается. Да, продвигаются точно так же и к Славянску, и к Барвенкову, расширяют зону контроля. Но это скорее лишь подготовка, да, может быть непосредственная подготовка, но не начало второй фазы масштабного наступления на Донбассе. Ну а что будет дальше, мы увидим. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.